Много слышали о символе Инь-Янь, в этом видео мы расскажем вам еще больше. В книге «Перемен» написано, что Инь-Янь это символ созидательного единства противоположностей во Вселенной. Его изображали в виде круга, который был разделен волнистой линией на две половины – светлую и темную. Внутри каждого полукруга были расположены точки. На темном фоне — светлая точка, на светлом фоне — темная. Такое расположение говорит о том, что каждая из двух великих сил Вселенной несет в себе зародыш противоположного начала. И темные, и светлые поля по своей природе симметричны, но эта симметрия не статична, ведь в ней заложено движение по кругу. В тот момент, когда какое-то начало достигает своего пика, оно уже готово отступить. Инь, достигнув своего пика, отступает перед лицом Янь и наоборот. Инь и Янь — это сильнейшая энергия Ци, их неразрывная связь определяет саморазвитие энергии Ци. Китайская философия Инь-Янь дает возможность точного восприятия внутреннего и внешнего мира, взаимоотношений и гармонии в целом. Но все же, что означает Инь-Янь? Заключенные в замкнутый круг компоненты инь и янь означают, что на Земле царит бесконечность всего сущего. Волнистое разделение частей говорит о том, что каждая противоположность проникает в другую. Таким образом определяется взаимное влияние одной части на другую. Частица Инь глядит всегда на мир глазами Янь, а вот Янь созерцает мир глазами Инь. Об этом говорит симметричное расположение точек противоположного цвета на половинках символа. Оба начала, Инь и Янь, включены в круг всеобщего циклического обращения и изменения. Все сущее есть не что иное, как превращение единого потока бытия, проекция великого пути, в конечном счете превращенное единое подписался на канал а всем мире ты узнал.